Купила мать сына хотела и хотела их отдать детям после победы. Они лежали на тресле, в бане, никогда не ел и все мукоть ел. И очень они ему нравились, очень хотелось есть. Он все ходил мимо с когда никому не начал горницы, он не удержался, схватил одну субу и смерть. Перед обедом Аш сочла семья. И одно нет. Она сказала отец. За красть обедом, отец, им говорила, А что, дети, не съел?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 Если то не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умеет я этого боюсь. Ваня поплевнел и сказал Ване, нет, я косточку бросил за окошко и все засмеялись. Yeah. Sure. Sure.